Здорово, это Шамшурин, и небольшая предыстория перед тем, как ты увидишь кусочек с тренинга. На моем тренинге люди ведут себя практически так же, как и в жизни. Так как это ну, относительно стрессовая ситуация, для кого-то меньше, для кого-то больше, но так или иначе ты сталкиваешься с тем, что для тебя э, не совсем привычно, даже может быть не дискомфортно, но не совсем привычно. И... Как показывает практика, то есть, как я уже говорил, что женщины на моем тренинге это не главное, это скорее как инструмент, как повод, и там мы видим, как человек проявляется, и его взаимодействие с женщинами позволяет мне понять, как я могу помочь ему вообще по жизни. И это видео, которое ты увидишь здесь дальше, оно об этом. Многие люди прячут голову в песок, многие люди э, не делают ничего, когда это нужно делать, многие люди бегут. От каких-то проблем, от решения этих проблем, и я очень, очень тебе желаю того, чтобы ты не сдавался, не бежал от проблем, чтобы ты шел и решал все свои жизненные задачи и проблемы, потому что их в жизни бывает немало, ты мужчина, и никто кроме тебя, как поется в той песне «Грот», никто кроме нас, это очень крутая песня, обязательно послушай, если ты ее не слушал, прям рекомендую. И прежде чем ты будешь смотреть это видео с 15 по 18 июля, я жду тебя на следующем потоке тренинга практика в Москве. Будет очень круто, будем менять твою жизнь, используя для этого общение с женщинами. Все, увидимся. Ссылки для записи на тренинг под этим видео. Смотри на ролик. Ну, короче, я стоял на патриаршках в парке, вот. Были девчонки, то есть я попытался откатиться на прежний уровень, на привет есть комплимент, то есть даже не про горло. И, ну, у меня что-то, короче, я вообще просто улетел в негатив, просто стоял тупо, понимал, что вот у меня в жизни, в вот, общем-то, так, когда нужно, вот ключевой момент переломный, нужно либо идти вперед, либо сдаться. И у меня вот по жизни, я чаще сдавался, я помню, что сейчас сдамся то это будет прям вот пиздец. Это мне... Во сколько было? А? Во сколько это было? Ну это было кафе 22. Я знал, что можно позвонить. А почему ты это не сделал? А я не хотел тебя я У меня, короче, куча там пошла. Отмазок. Что... Тебя. Пуча да, тебя? Куча отмазок пошла, что я все равно не сделал Ты когда сюда приехал, ты в чем-то был уверен? Да, в том, что... А где да? я сюда это уверенно тогда? Я списываю это все на состояние. Спис, которое пройдет. пройдет. Ты сам озвучил, что ты в жизни сдавался. Не надоело? Надоело. Сколько тебе лет? Сколько еще будешь давать? Ты просто вдумайся. Ты понимаешь, насколько ты когда-нибудь пожалеешь? Я понимаю. Я ехал в метро, я чуть не плакал. Я понимал, какая Но, но ты точно не похож там, на человека, который, знаешь, нытик. На нытик как это хрен? не похож. Ну, это было обидно за себя, за то, что я сдался в очередной раз. Но ты же здесь находишься. Мы да? же сто раз повторяем. Если сложно, есть всегда возможность позвонить. Я тебе это говорю, но это, по сути, касается всех. У многих это не только у тебя такое будет, что когда все, ты понимаешь, что сейчас э, точно ты не, ты, у тебя есть одно желание, свалиться домой, просто лечь спать, ну к примеру. Но ты понимаешь, что это не то, что ты хочешь сейчас, ты вынужден это сделать, потому что настолько внутри. пока есть. Ну, позвоните кому-нибудь из нас, ну попробуйте хотя бы, сравните это состояние потом, Можно человек когда выговорится, ему намного спокойнее становится внутри, что его поняли, услышали, что возможно ты заблуждаешься, но нужные слова в тебе нашли. Ну, такая возможность, Ну, как ее можно не использовать? Но это всех касается. А мы же поняли, что звонит в любом случае не станет прежним. Все, конечно, относительно. Я тут я привести человека, который воевал, и у него там, блядь, не знаю, нет части конечностей и там всякие. Ну, блядь, я думаю, он там посильнее под Но я к тому, что ты там видел какое-то место или какую-то ситуацию, где ты охуел. Либо она на тебя повлияет, что ты скажешь, блядь, а чем я хуже там, типа, да, то есть, какого хуя? Ничего не так-то, блядь. Либо там что-то, не знаю, задрочится окончательно. Но тут уже, понимаешь, выбор, надо. Чувствую, ты просто устал, уже эту мою понимаешь, не забудешь, как в бы в любом случае, так, что ты видел. Я, я, я это я вот не, вот это правильное слово. Я, я Усталость я, сюда не имеет никакого ничего, отношения. А ну Потому что у нас здесь есть желание, чтобы вы вышли отсюда. Получить, ну, как мы хотим отработать, скажем, те деньги, которые вы... Там, это же как бы некий показатель доверия, понимаешь? То есть это как бы какие-то суммы, которые вы сюда принесли, то есть, для да, некоторых они достаточно ощутимые. Это то, что человек приперся там с какого-нибудь, не знаю, блядь, с Хабаровска, то да, и получается, ну, раз такое доверие оказано, как мы, конечно, хотим, чтобы вы, мы его оправдали. Но когда вы нам мешаете это сделать, то есть, грубо говоря, врач там слышит, в лесу кто-то кашляет, говорит, блядь, иди сюда, я тебя вылечу, есть же это, лекарство. И он раз такой съёбывается, короче, слышишь? тот раз, раз куда-то, то есть наоборот, нелогично, понимаешь? И это мы сейчас к тому, что, чувак, ну ты нам похуй, что-то там типа себя подвёл, устал, не устал, если, если так для тебя сработает, хотя бы, как сказать, нас не подводи, то есть ну, как бы, мы хотим тебе помочь. Блядь, расслабься просто и ну, как бы позвони, приди, вот он спрашивает, дай совет, типа я суп там подходить, блять. Единственный совет, который есть, находитесь рядом с нами в полях. Или если вы вечером уже не рядом с нами, наберите нас э, там, в чате саппортов, нас нужна помощь. То есть реально вот по видеосвязи люди звонят, как бы их отпускают. Мы как-то с ними разговариваем. Это я не приписываю себе, блядь, регалии тех людей, которые внизу сейчас пляжут, ни в коем случае. Мы не настолько связаны там, с кстати. Причем есть это, блядь? Зависимость, независимость. Ты сюда приехал за этой зависимостью, блядь. Я условно сказал, что... Поддержка То есть это как, значит, над пропастью идешь, и одному страшно, тут какой-нибудь акробат хуев, который там 10 лет ходит, и говорит, давайте, типа, ну, внесы вместе пройдем. Ну, вы хотя бы тогда набирайте, звоните, пишите. Короче, мужики, я просто понял, что, вернее, даже папку, кто знает, что если бить в одну точку, один хер все равно получится. Вот. Еще, ну, я оправдаюсь, я хочу оправдаться, хочу, чтобы вы это услышали, опять зас... Да, это самое главное себе скажи, да. не нам. Нам себе я за 5 суток впервые нормально поспал. Ну, как мне кажется, я прям реально заебался. Ну, а я еще по опыту знаю, что есть люди, которые знают, ну, блядь, и рассказывают, когда делают, но нихуя не делают, то есть никаких результатов не производят. Это то, что сейчас как бы. Человек ну, ну, пиздатыми классными умными фразами, а по факту у тебя нет результата, как но... бы, ну это тоже нихуя. Да, но нихуя я я могу, наверное, пиздец, ну я уникал могу нагнать пиздец, На я. чего, то есть у нас сейчас есть вот в Америке, ну, то есть такой термин называется over education, блядь. Называется переобразованным, блядь. Да хуя знают, ну блядь, но ничего не умеет делать. То есть он тебя загрузит там разговором и все, но по факту там у него <coughs> ни денег там, ничего нету, как бы он, блядь, ну, образован. Но он реализовать вот это образование в голове как бы ну, не может. То есть, знаешь, как закрутить в мясорубку, прокрутить и готовый парк. А ты как живешь то еще а раз, у я, я что там, жена, дети, кто а, Нет, я холостой, ждать, когда не будет детей ничего а, а, а чем а, занимаешься? Плавая. Плавая. Плавая а да а, а, а ты эту работу сам выбрал специально? прям Или как-то подвернул? Денег надо немножко побольше, там да, просто... да. нет, мне кажется, там есть момент, что нет, бы, такие профессии убирать люди, это может быть просто догадка, которые хотят от чего-то съебаться. Я знаю да, одного типа, был. который как бы и мазался, блин, ну как бы и все остальное. И Володя его зовут, вот, там к нам приходил учиться, что блядь, проебался после этого жестко. И, в общем, он сейчас взял просто там, сколько ему лет, там, 35, уплыл, блядь, в Антарктиду. То есть он выучился на моряка и съебался туда. Как бы. Я говорю, ты, как бы, ну, ты это точно этого происходит. хочешь, да, он говорит, это прикольно, я говорю, блядь, тебе 35 лет нахуй, тебе пора там, не знаю, дом, дерево и сына, ну как бы, ты когда это делать собираешь? Нет, это... ну короче, он выбрал съебаться. И сейчас он там в стори всегда с пингвинами, нахуй, в обнимку То есть он здесь не мог, как бы, он реализовать сам. себя, и он съебался вот. Это не твоя ли история? Но это моя история, да. Потому что я не знаю, как здесь денег заработать И даже не про деньги там, понимаешь? Может быть, у него друзей нет здесь Его не приняли там, его послали, нахуй, где-то там, на какой-то ну, вечеринке жизни, да? Там женщина его какая-то обломала То есть там не Но только у меня про, про деньги денег. Может быть, с родителями нет контакта, и он думает, а мне здесь нахуя все равно, типа, ну, меня там не особо ценят и любят, не знаю. То есть... Ну, с матерью тоже какой -то. Ну, короче, да, я съебался в какой-то момент. Ну, то есть, значит, это привычка съебываться, может быть, она и сейчас, типа, там. Ну, раз ты сюда приехал, чел, просто тебе сколько лет? 44. Блядь, 44 уже, даже не 40. И что, а тебе не хочется семью детей? Мне хочется всю жизнь, детей нет. Ну, блядь, потом захочется и детей, то есть, ну, как бы, а где взять спутницу жизни? Здесь в мире. Что нам сделать для этого? Ну, нам для этого для начала научиться знакомиться. Чтобы Замать. это прям спутница Замать. была, потому что так пойти в клуб, поебаться, как бы я тебя не, не у будет, у меня про это спущу. А спутница это когда ты понимаешь, что вот, блин, я хочу вот эту, а не вот эту. Но И это, я это могу вот себе. эту, а не вот эту, как бы. Тогда спутница. А когда тебе просто кого-то прибило, блядь, да, и ну, хочешь, не хочешь, почему мужики там пагубками и становятся, мы только сегодня с утра. Об этом Если у него не было из кого выбирать, он, блядь, вот ну как бы, то есть, грубо говоря, чувак себя добровольно сдал в рабство. Жил-жил, блядь, ходил там сюда, подходил туда, потом в, в союзе с этой женщиной, ему нельзя теперь ходить туда, может только сюда, блядь, или вот сюда нельзя. И он как бы, то есть вопрос тогда, ну, так сказать, нельзя жалеть. Зачем он так подписался есть в замену. получил, глядь, пизду какую-то. Yeah, ну, и... меня в этот рапс-то хуй загонишь, но с другой стороны, жить женщины, женщиной, которая тебе не нравится, то уже со временем тоже вообще не то. То есть и ты перестаешь ее Короче, тип, и... единственное, это всех касается, если вы вдруг там решили съебаться, или вам стало страшно, или вы решили не делать домашку, просто позвоните нам. Если вы в, рам в рамках здесь дня не можете сделать, и говорите, дай совет, блядь, единственный совет, просто, ну как, я вчера смотрю, ты такой, типа, пошел за какой-то бабой, ты к ней не так и не подошел, и у, просто уходишь. То есть, понимаешь, я иду, я думаю, блядь, ну а я что, вас буду собирать по всей этой улице, ну, то есть, ты раз, развернулся, подойди. Я понимаю, что страшно, блядь, о, тебе сколько лет? Заебись. Блядь, клуб одинокий стариков, нахуй. Страшно, блядь, понимаешь, когда тебе будет 50, а это будет, сука, через 6 лет, понимаешь, ну как бы особо ничего не поменяется в мире, понимаешь, а тебе будет полтос, и такой, опа, страшно, когда тебе, блядь, некому позвонить, не знаю, в полтос, и какой бы, ты никому не а как бы просто если телка скажет, там, отстаньте, я не знакомлюсь, ну это можно пережить, чувак. Она имеет я право, так сказать, мир не обязан, блядь, весь как бы облизывать тебя, да. То есть, просто надо принять и понять, что ну, окей, А если я не пойду, то у меня вообще никаких шансов. Поэтому чё, блин, это ну, наверное, тебе просто я, я, раз, раз не здесь, здесь единственное, я говорю, звоните нам, пишите нам, блядь, здесь подходите прям сами. Блядь. Меня колбасит, чуваки, да, блядь, и раз-раз несколько попыток и тебя отпускают. Даже вот с Ваней вчера, ну там я, я сейчас с ребятами пошел в ГУМ, там первые буквально один-два подхода, но ну, видно было, что Ване прям вот, ну, как сопротивление было, было туда идти. Раз-раз-раз, смотрю, уже даже я его не отправляю, раз так одной подошел. Другой, то есть все, человека вставило. То есть там надо как укольчик было чуть-чуть потерпеть, бамс, все. И, и ты вылечился. А вы на ну, укольчик, блядь, приходить не хотите, ходите, как ходите, кашляете, не знаю. Там, по носам, ноги отрывают, а наукольчик поясите. Я хотел во-первых, поблагодарить, вот я согласен с Дрищей, да, что взаимоотношения с противоположным полома настолько важная вещь, вот, я по себе говорю, я думаю, для всех, да, что это прямо надо в школе преподавать, потому что будут сложности, конечно, колоссальные, у меня по жизни всегда. Я очень благодарен, я могу за то, что я вижу, вообще, я Спасибо. вам вот, а, всем вот, за то, что делились своими историями. Ты трехлитровые банки давай как-то да. на стол. Раке, Самары, сапор. Раке рыба. всем. Ракета, я не знаю. Всем саппорта и всем товарищам коллегам, потому что э, действительно здесь, как правильно заметили, энергетика другая, то здесь накачиваешься, действительно мужской энергетики. Мужики учат, э, в общем-то, даже э, через вот, то, чем мы занимать, главнее, как совершать поступки, как нести ответственность, как быть мужчиной. А как я это немножко подзабыл так, в По результату у меня, было у меня 7 телефонов. По результатам. Результат у меня ожидаемый. Он пропорционален вложенным усилием Да, на второй день я сдулся. Моя ошибка была, что я не позвонил, не обратился к людям, которые готовы были помочь. Сам там нарешал все ч ⁇ для себя. И в вот. На третий день в кардинальном. без пинтов пока одному вот тяжеловато. Вот далее. Пинка, ебал пивка, и все пошло. Вот он рецепт. Пинфей очень много полезных. Самое главное, что я увидел свою точку роста, куда где-то я пробил ее, где-то недопробил. Я очень доволен. Спасибо. Очень